Всем привет, дорогие друзья, с вами Чайок ТВ. В этом ролике я с вами поделюсь просто огромным количеством новой информации, которая произошла в игре. А именно о том, что карта Among Us все таки выйдет в марте. О том, что в команде разработчиков теперь еще один разработчик. О новых сбоях в игре. И то, что игра Among Us уже готова выйти на Xbox. Ну а так как бабы флексят, это значит то, что нужно прямо сейчас поставить лайк, если ты его не поставил. Давайте под этим роликом наберем 2000 лайков. И также, пожалуйста, подпишись, если ты не подписан. Так как 73% зрителей смотрят мой канал без подписки. Потому что вместе с вами мы улучшаем контент. Ну а мы приступаем к этим интереснейшим темам после короткой рекомендации. Рекомендую поиграть в крутую браузерную игру под названием Sigmail. Данная игра очень залипательная, в эту игру можно поиграть как на телефоне, так и на ПК. В этой игре есть скины, на которых изображены персонажи твоих любимых игр. Суть данной игры состоит в том, чтобы собирать маленькие очки, тогда ты становишься больше и тогда враг тебя не может съесть. Но ну, а чем больше будешь ты, тем больше врагов ты сможешь съесть. Ссылка на эту игру в описании в закрепленном комментарии. Когда ты смотришь ролик, добро пожаловать, но ну, аккуратно, игра залипательная. Итак, давай сначала поговорим о том, что в принципе сейчас происходит в игре. Мы уже знаем то, что в игре уже не работает европейский сервер, но однако в игре появились еще одни проблемы. В игре появилась проблема с цензурой. В чате есть такая функция, как минимум на англоязычных странах. Там, где можно включить эту функцию, и все плохие слова, оскорбительные, будут забрюливаться. То есть вместо оскорбительного слова будут звездочки. Но данную функцию можно отключить. Но однако данная функция дала сбой. Почему Лайм и ГГ подвергаются цензуре? Я этого не понимаю. Разработчики ответили, да, похоже, только что произошла какая-то странная ошибка. Мы сейчас работаем над его исправлением. Но проблема в том, что это не единичный случай, и разработчикам прямо стали массово писать. Действительно, немного раздражен тема, что случайные слова подвергаются цензуре. И дальше написано о том, что данная функция работает даже если ее выключить. Мне нужно было кое-что написать прямо сейчас. Кажется, что это цензура чата, даже когда цензор чата выключен. То есть в игре проблема не только в том, что случайные слова подвергаются цензуре. Но еще и проблема в том, что даже если выключить данную функцию, то все равно слова будут подвергаться цензуре. Что еще и влияет на выход обновления. То есть разработчикам надо внезапно еще и чинить сервер европейский. Так еще и нужно исправить ошибку с цензурой. Ну и также разработчиков просто заваливают вопросами, когда же выйдет обновление. И разработчики даже поменяли шапку, на которой написаны все вопросы, которые задают им. Этому разработчики посвятили даже отдельный пост. Мы знаем, что вы заволнованы этим обновлением. И мы умираем, чтобы доставить его вам. Но многое запланировано и мы не хотим жертвовать качеством ради скорости. Спасибо за обучение и развитие вместе с нами. Это все еще так странно. Это правда, лол. Эти постом разработчики дали понять, то, что у них еще много работы. И они будут не спеша делать новую карту для того, чтобы ты поиграл на обновленной версии Among Us без всяких проблем. Но на данный момент в игре очень много проблем, и помимо цензурирования, не работы европейского сервера, люди некоторые вообще не могут зайти в эту игру. Но прежде чем поговорить, когда же выйдет новая карта Airship, я предлагаю тебе отгадать на загадку. В каком году компания InnerSlot, которая разработала Among Us, выпустила свою первую игру? Первый вариант в 2015 году, второй вариант в 2013 году. Третий вариант в 2018 году. Пиши свой вариант ответа в комментарии и правильные ответы попадут в мой следующий ролик. А вот эти люди правильно отгадали на мою прошлую загадку. Мы знаем, что изначально над игрой Among Us работало 3 человека. Но совсем недавно в компанию разработчиков вступил еще один новый программист. И в общей сумме теперь было 4 разработчика. Но недавно разработчики нам сообщили о том, что в компании теперь работает 5 человек. Про разработчиков написали «Не приставай к Among Us Game». Примерно в это время, когда выходит новая карта, их всего 4 человека, и они так усердно работают. На что разработчики ответили, только что наняли нового программиста. Так что у при пятеро. Большое вам спасибо. Это конечно же прекрасно то, что в компанию разработчиков добавляются новые люди. Но все же 5 разработчиков это ничтожное количество для того, чтобы получать в игре регулярные обновления. Ну а почему в команде разработчиков так мало людей, я объяснять не буду, потому что те люди, которые смотрят мои выпуски новостей, уже про это знают. Помнишь, что еще давно разработчики нам сообщили о том, что Among Us выйдет еще и на Xbox? С этого момента прошло очень много времени, и наконец официальный твиттер Xbox сделал такой пост. Задача выполнена, и отметили Among Us Game. На что разработчики Among Us написали, «Прости, что бросил тебя в яму славой". Наверняка фраза о том, что задача выполнена, значит то, что Among Us уже загружен на Xbox. Ну а я тебе предлагаю вспомнить, как же Among Us вышел на Nintendo Switch. Когда Among Us вышел на Nintendo Switch, там уже можно было играть на карте Airship. Правда, это оказался баг. Разработчики не хотели показывать карту Airship на Nintendo Switch. Однако они накосячили, и игроки на Nintendo Switch смогли поиграть на карте Airship. Правда, там было море багов. Ну а так как мы знаем, что файлы обновления уже загружены файлы игры, мы ждем еще одного бага когда уже владельцы Xbox смогут поиграть на карте Airship. Это будет просто супер-классным контентом. Так как делать в Among Us уже нечего, ничего нового не выходит, кроме новых багов. Просто компания Inner InnerSlot удаляет все невидимые и также невинные баги, оставляя за собой просто огроменные баги, которые портят игру. Ладно, мы что-то заговорились. Пришло время поговорить о том, что новая карта Airship — выйдет в марте. Еще вчера я тебе говорил о том, что новая карта Airship выйдет в марте, но также разработчики сделали еще ответы, которые сподвигают на то, что новая карта выйдет в марте. Разработчикам написали «Эй, Among Us Game, если вы говорите, что карта Дирижабля будет выпущена в будущем, не означает ли это, что это больше не рано 2021 года?» На что разработчики отвечают «Начало 2021 года все еще в будущем. Если кратко, то разработчики написали, что новая карта все еще в будущем. Ну а если еще суммировать то, что в игре Among Us огромные проблемы, не работает сервер, у многих игроков вообще не работает игра, и также в чате рандомные слова попадают под цензурирование. И в итоге получается то, что новая карта Airship выйдет точно в марте. Ну и также не забывайте то, что новых программистов игры Among Us надо вести еще и в курс дела. Ну а чтобы разработчиков вести в курс дела, для этого нужен еще один разработчик. В общем, на этой ноте мы закончим ролик. У меня есть второй канал, подписывайся на него, давайте там навьем тысячу подписчиков. Я туда буду регулярно выкладывать видео, и не только по игре Among Us. В общем, был с вами Чайок ТВ, подписывайтесь еще на мой телеграм, ссылка на него в описании. Всем пока-пока.